Помнишь, мы с тобой работали назад? Да-да-да, сразу такой, тук, покороче. Оп. Ну а что обратно пошел? Вот он, смотрите, пахнет назад. На ножку. Опа, и еще сюда. Вот. У тебя самая классная передняя рука. Потому что правша что он? Оп, в тебя кидаешь да, передней рукой. Почему и правша слепшо, когда боксирует, он пытается зайти за эту руку. Вот, а ты не даешь ему зайти, правильно? Как ты не давать будешь зайти? Вот, также можно. Пам, опа, тут накиды, да? Опа, пошел. Во, во. Ножка, ножка, смотри вперед. Только вот ты сейчас сделал, видишь, маленькое движение, это такое. Раз, чуть вперед. А я тебе... я в тебя делаю движение. А ты сделай чуть на, в сторону. Не назад, а в сторону. Ногой в сторону. Побыстрее. Тут короткая здесь, все. Во, во, во, молодец. Не отгибайся, такой. Такая ножка у тебя, смотри. Та-тан. Та-тан. Оп и ушел. Молодец. Вот так еще отлично. Во-во-во. отлично. та там, побыстрее ногами. Оп. Ой, класс. Ножка сработала, да, посмотри? Вот ты стоишь, только у тебя свободная эта нога должна быть, ясно? Да, видишь, посмотри, вот Что, видишь, только не вот здесь, чтобы ты здесь, а чтобы она у тебя по свободнее была, правая. И я такой, пах сюда, отклонился. Видишь на чуть-чуть? Танк здесь же. Та-тан. Та-тан. Та-тан. Ну-ка подожди, как я делаю? Та-тан. Нет. что то нет, а подожди. Как мы с тобой делали? Та-тан. Да, одной ногой. Сильно не отклоняйся. Просто нога в сторону пошла. Понял? Та-тан. Одной ногой. все верно. Вот, побыстрее. А теперь это движение. Это такое, смотри. Назад и назад. Да, такой, все тебя кидай. Надо такой, о, тут подпрыгнул прямо с этой ручки. Не, не опять. Ты раньше бьешь. Надо подпрыгнуть немножко и ударить. Медленно. Как бы отпрыгиваешь от меня. Во-во-во, только нигде, так вот он, смотри. Такой па-па-па. Вот, та, два коротких подскока. Во-во, молодец. Вот такая короткая. Тан-тан, два коротких. Ну-ка покажи ножками. Да-да-да, покороче. Прыги назад сначала. Прыгнуть и ударить. Да, ты уйти... Ты же уходишь сначала? Ты уйти должен. Ты уйти должен. Ясно? <силом> вот, Только не загирай лохот кулачком. Тун-тун. Два прыжочка. Вот таких. Тан-тан. Два коротких. Во! Молодец! Во-во-во-во-во! Так, кидай речь. Кидай такой. Так, коротко. Во, оп. Молодец. Оп. Пойдет. А, ну-ка дай мне левый, левый, длинный, хороший. Время. Подняли ручки. Заходим на ринг. Дай мне левый длинный. Такой, вот, да. Yes. Прямо вот отсюда собрался. Оп. Хорошо, только не раскрывайся. Прямо вот слив такой, прям отсюда, завались. Здорово держишь, попробуй замахни и убрать. Коленочки сел, шире ноги, посадок, правую ногу проверь меня. Правую ногу в меня, во. И вот такой, та-та, качаешь курсов, опа, я как бы чуть закрутился и раскручиваешься отсюда. Да-да-да, смотри, такой, голову прямо смотри на меня. Не торопись такой. Та-та, оп, бам. Чтобы между ударом паузы не было. Мягкий, мягкий корпус, мягкий, крутись такой. Во-во. Во-во, не отводи руку, начинай вместе с кулаком крутиться. Почти. Голову прямо. Закрутился. Голова прямо, пожалуйста. И раскручиваешься плечами, и потом бьешь. То же самое, локоточком перевернуться. Колени расслабил. Ты, за... Ты открыл руку перед ударом опускай. Колени расслабь, прошу тебя. Как мы с тобой делали, оп, плечиком, локотком, рванул. Да, да им пузо подбери, вот, чтобы, вот он, замах твой. Туда-туда, завали плечо, во! А теперь мягко-мягко, да-да, резко. Мягко-мягко, оп, голову не крути. Ходи со мной, ножки мягкие, оп, длиннее. Во-во-во, бармаш, вались. Ну а что раскрылся? Опять собрался. Руки узко. Во. Сел на, на коленке. Сел мягче, мягче. Оп. Раскрываешься перед ударом. Вместе с колоком. Оп. Крутись вместе с кулаком. А, -а, а Больно, коляба. Ты меня низко бьешь, ты мне меня по руке упадаешь. Оп. Закрутись. Туда наклонись. Прямо вот на руку мне положи. Смотри, на удар. Смотри, чтобы... Ты мне аж вот сюда на руку лёг плечиком я такой перевалюсь, как бы на локоток себя поймал на этот, ясно? Во! Во, молодец! Да, слышишь звук какой? Ты косточки попадаешь, чётко, не... а это шлепок. Так, перевалился плечиками. Пойдет. Молодец. Что? Что говорят? Правильно, молодец.